Заявка, как видите, создана. Все деньги пришли, кстати, на Киви. Нету комиссии. То есть, когда вы вкладываете или выводите деньги, ссылочка на сайт и отзывы в описании. Всем, собственно, здорово! С вами, как всегда, Ренат Грубляк, и вы, как всегда, на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ И в этом видео я вам расскажу про то, как заработать на интро. Это еще один ролик про заработок на интро. Я рассказывал уже две недели назад. Вот ролик 16 тысяч а с половиной просмотров набрал. Лайки, дизлайки. Там название ⁇ Как заработать на файлах от 3000 рублей без вложений 6 марта за 2017. То есть, опять же, около двух недель назад. Там я рассказывал, что нужно а, интро, либо же, опять же, шаблоны интро заливать на файлообменники и потом их распространять через youtube это ну, неплохой такой контент на нем вы можете заработать не только вот через файлообменники а также вставляя какие-то свои ревсылки в описании, и потом подключая партнерку и так далее а, но есть еще один интересный способ заработка, о котором я сейчас а, вам расскажу, так что мы начинаем. Кстати, что такое интро, возможно, кто-то не знает. А, я думаю, что кто-то не знает, потому что есть люди, которые спрашивают, а как перейти по ссылочке в описании. Ну, опять же, в этом видео я вам расскажу. Ну, не в этом видео, а вот в этом видео, которое я сейчас снимаю. А, интро это такие короткие рекламные вставки может быть даже не рекламные точнее могут быть не рекламные хотя и так и так можно было сказать опять же к примеру мое интро как заработать в интернете на филетовом фоне по достаточно прикольную музычку электронную так что вот так вот мы начинаем и пока реклама ведь я продался исправляться не собираюсь я херенный но это не точно Представляю вашему вниманию инвестиционный проект Езерфул Это проект, где вы каждый час получаете 2,5% от инвестируемой вами суммы Как вы можете заметить, я закинул на проект 9050 рублей И уже на счету у меня 13995 рублей и 80 копеек Слушайте, так это обалденно, давайте выведем Пока я говорил, мне еще накапало, уже 14 рублей имею Так, 14 рублей вводим, а выбираем киви, вывести все пришло, ссылочка в описании, короче. Ну и вы сейчас, возможно, спросите, а как еще зарабатывать на интро, помимо того, что заливать их на файлобменник, получая деньги за каждое скачивание, предварительно делая ролик о вашем интро на YouTube, естественно, не в одном, потому что, ну, на одном ограничиваться не стоит, можно же зарабатывать сразу на нескольких интро, где, ну, видео говорят, что ссылочка на бесплатное скачивание интро в описании, ключевой момент, слово бесплатное, потому что это довольно хороший маневр в плане рекламы, неплохая фишка в плане маркетинга и так далее вот, можно еще зарабатывать продавая интро Заметьте, не шаблоны к интро, о которых я рассказывал в этом видео Ну, типа вы заливаете их на файлообменники И уже пользователи, которые скачивают, сами себе делают интро А вы будете продавать именно готовые интро под заказ Как это делать и как, собственно, рекламировать свои услуги в этом плане В плане интро, аутро Кстати, да, забыл сказать про аутро Аутро это то же самое, что интро Только это уже конечная заставка В то время как интро это заставка в начале видео и не только а Вот, к примеру, у меня там Огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делать репосты, оставлять комментарии Это я не прощаюсь, это я просто рассказываю про то, как выглядит мое аутро Либо же, конечно, заставка, или еще что-то в этом духе И, скорее всего, вы сейчас зададите два вопроса Первый вопрос, это как создать свое интро, либо же откуда взять шаблон, чтобы резко, дерзко сделать его И второй вопрос, как рекламировать свои услуги по созданию этих самых интро или аутро Да а первый вопрос, отвечай на него как создать и откуда взять шаблон. Шаблон можно взять вот с таких вот каналов, типа Top Free Templates. Это обалденный канал, и советую на них тоже подписаться. Это не реклама, просто они в свое время очень мне помогли. Я там тоже нашел бесплатное интро и аутро для своих многочисленных каналов. Как вы знаете, у меня много каналов. А потом, Velosophy, это тоже канал просто охерительный, потому что, когда я только открыл канал, я оттуда взял интро. Ну, вот. И еще, типа... Freya Интро HD и так далее. Множество каналов, я ссылочку оставлю на этот видос в описании, в котором я рассказывал про такие каналы и что они могли тоже зарабатывать на том, что закинули бы те интро и аутро, точнее саблоны к интро и аутро, о которых они делают ролики, которые в свою очередь набирают неплохо в файлообменники и на этом бы струбили неплохое количество бабок. Так вот, вторая часть вопроса, первого вопроса. Прошу прощения за тавтологию. Это как создавать свои интро или аутро. Есть такие программы, как Cinema 4D, Sony Vegas, Movie Studio, Corel Studio и так далее. Да, кстати, при помощи опять же данных программ не только можно монтировать видосы, но и делать свои интро и аутро. А, гайды, обзоры этих программ вы можете найти на YouTube. Их сотни тысяч. Причем это я не утрирую, не преувеличиваю. Реально так. И видосов, как сделать свои интро, тоже миллиарды. А, вот. С этим все тоже решили. Как рекламировать свои услуги. Одним, ну и самым основным способом является YouTube, группа в социальных сетях, сайты, интернет-магазины. Возьмем тот же YouTube. Канал типа Top Free Template, Top Intro HD, Frey Intro HD, Velosophy, то есть каналы, где размещаются подборки интро, аутро, бесплатно, опять же, а они, то есть некоторые из таких каналов, многие опять же, также размещают у себя платные версии интро, элитный, так сказать Которые логично, что покупают, и на этом они раскручивают свою услугу продажи интро Также у них есть сайт у многих таких каналов, потому что такие каналы, они достаточно большое, кстати, количество просмотров имеет. Есть 500 тысяч канал, кстати, русскоязычный, потом англоязычный, миллионник, даже несколько их, короче, таких каналов много с группами ВК тоже понятно, куча групп ВК, там где интро, аутро и так далее И даже добавок оформления к ютубу И с сайтами тоже самое, то есть группы, как правило, вот как раз таки встречается вот такие трио, типа сайт, канал на ютубе, группа, то есть они максимально, как говорится, берут все от жизни. Возможно, вы не поняли, я имею в виду, что канал, который рекламирует также свой сайт и свою группу в социальной сети. И наоборот, группа в социальной сети, которая рекламирует канал и сайт, и сайт, который рекламирует канал и, понятно, что группа а, в соцсети. И вот так вот продают интро на этом рубят большие бабки. Потому что интро покупают, рекламные интро покупают и все в этом плане. Как раскручивать группу я тоже рассказываю на своем канале. Так что смотрите видосик, ссылочку я оставлю в описании. И если вы реально решите серьезно, вот этим заниматься, то на первых порах вы можете покупать рекламу. К примеру, у меня я же рассказываю про YouTube. да, а, И типа могу прорекламировать. Да, почему бы и нет? Там сайт, я не знаю, если у вас будет. Ну, сайт магазин интернет магазин где можно и в виде сайта так сделать хотя нет это будет по любому считаться интернет магазин потому что вы там продаете свои услуги либо же канал на youtube а вот с вами был ренат грубляк не забывайте про такой проект как езерфул где вы закидываете бабки зарабатывайте больше трасс то же самое ребята зарабатывать на вилочных ставках на спорт также на киберспорт так что все а, мой второй канал с отзывами Мой третий канал с отзывами обо мне Моих консультациях, Ренат Грубля Всем пока!